Этот запах. Мак, я думаю, Держи салфетку. Слушай, я купил почти все меню. Ребят, почти все меню стоит. Давайте посмотрим чек. Ждал заказ довольно долго. Ну, почти все меню. Ой, 2938 рублей. Короче, 3000 рублей. Здесь будет все, мы возьмем, то, то есть, я уже взял новинку, получается какие-то яйцебургеры. Но, новинка сезона яйцебургер. Я взял два яйцебургера. Да, да, можем прекратить произносить это слово. Хорошо, давайте Кирилл с вами пробовать. А давайте Андрей. Ну давайте на покажу. нас новинки с яйцебургера. И обещание вот, Это два больших бургера, ну, мне кажется, это вот как раз с вами и протестим. Действительно ли есть запах от них или нет? Я стесняюсь, впервые с с моим Да, вот это яйцебургер. О, как раз я себе взял с луком. Я А тебе? Ну душка, на самом деле, я не чувствую. Я... я... пока тоже не чувствую, но здесь очень там... Смотрите, как интересен. это... Колец выпить, ну, булочка да. промокла немножко. Всё, минус балл. <сосы> Патронический. А? Скорее, <сосы> я... Хе-хе-хе. <сосы> Бокус-бокус-бокус. А, Такое яйцебургер. <сосы> здесь просто две булочки на Но я добавил лука. 40 рублей. Сон! Мне кажется, он у нас не изменится бургер вот я этот наверное он и мы кстати сегодня пепси из белых кружек потому что я в гостях у Кирилла тут все по-мужски да вот это не сабурки подожди а как мне по-мужски ну у меня например нет дома белых грузов а я кстати пиво не пью что интересно они здесь просто удобно пить чай я так люблю чай пить причем по скажем так. Поэтому... так, Вот он, красавчик. Тот самый. Он умца тоже лук. А у меня, видимо, порция. Так, не жареным луком? Нет, да, но да, ну, это не совсем музар. Это еще и мукбан. И вызываем у вас аппетит. Или отвращение. А, ну я, я за отвращение, и, Андрей, за Ой, нет. все, я ем. <связывая> <связывая> <связывая> да, слушай, а у мукбанка есть какие-то правила проведения. Типа, у ну, меня <связывая> просто не <связывая> просто держ. Просто держи. Он такая счастлив, Я смотрел японские мукбанки. Конечно, дрэш. Стрельно не старше. Здравствуйте, в России, например, русские блогеры. В я, другие блогеры, снимают мукбанки, пытаются вот держать марку. А в Японии свои традиции, свои парадки... Тебе подачи, да? Только хотел разговор об этом завести как... А, просто суки. М -м -м. Нет. Ты не против, если я отлучусь на минутку? Как? Уважаемые рекомендатели, а, вот здесь у нас будет сложно, у вас все равно. Вопросы с Пишите на почту, в комментариях, в описании. Блин, с пола мы едим, знаешь, что такое? Кто по-моему, мы так в детстве ели рис, плов, кто его едит-то? Ел в детстве, а? у тебя было тяжелое тебя детство, было да. Ели рис с как это все звучало, Андрей. <свят> Нет, <свят> ну короче говоря, когда мы готовили рис плов всей семьей большой, мы садились на пол и ели его из какой-то большой чашки. В кани, -то, то ли это по-татарски, то ли это как-то еще, ну короче, по чьей-то а там где... традиции. А где то в детстве все там же в Сибири просто мы в любили Сибири. выпендриваться и кушать по-интересному а? а? виду национальные. Ну это хищи. прикольно, интересно. Но если у меня не было яйца это безусловно, конечно, минус. Ну да, наверное, давай не будем. Увлекаться. Да? Да. Увлекаться у нас впереди еще лучше лютра. Но увлечься этим можно стать. Очень интересно, вкусно. Да. Да, мне правда, мне очень понравилось, и никакого ну, аромата лишнего не было, скажем так. Может быть, сегодня ты поменяешь свое мнение о бургерке у меня на Слушай, после того, как у меня попался перчатка в Макдональдсе... Бургеры. Это было не яйцебургер. Это новое предложение, Слушай, ну после этого я принципиально отказался от Макдональдса. Просто отказался, и я не скупаю больше их. <с dub> не скупаю, как это звучит? Да, больше не посещаю, короче. У меня иногда пробивает слабина. Я сейчас бы, как бы стараюсь сбросить лишнее, скажем так. Если чувствую хорошо, второй всегда. У тебя это отлично получается, но нет, я же сказал, иногда даю слабину и как бы раз, два месяца. Не, ну такие cheat days нужно тоже делать. Да, слушаю, я от есть вас же, ребята, пьюте блогеры. Здесь есть груповые колечки. Не а -а -а. фанат. Не ел даже на самом деле по-моему ни разу. Сейчас попробую. Вот, разу, попробую. И И соусы, сладкие, сетки. Классика. Да, здесь. Классика? Да. здесь О, это по-моему нагетсы. Нагетсы. Я возможно тебе сейчас, кстати, открою способ поедания чего-либо с соусами, которого ты еще не знал. Давай. Да. Это кры... О, крылышки. Супрочный. Ну, какой спорт. Возможно, кто-то скажет, фу, сибирский дурак, что ты так противно ешь, но на самом деле это гораздо вкуснее. Интересно. Мы берем два наших вида соуса. И мешает этот дурацкий беконовый бекон. И не в центре Красотки у нас вот так стоят. Mm -hmm. ну, ты берешь, значит, куриную штучку. И, что самое главное, тут надо соблюдать порядок. Сначала ты макаешь лук, лук, лук, лук, лук, лук. А потом, oh, как бог. ты мог Нет. догадаться? Нет! Я, я решил все-таки остановиться. Я сейчас это сделал, ну, я понимаю, что... Нет, оно давай! Да? Ну, это... Конечно! Я хочу это тоже И, соответственно, мне так кажется гораздо точнее, Я серьезно. Кстати, сырной почти не остается число сладко. Именно важно соблюдать по порядок, ребят. сколько опытов мне надо было провести, чтобы всю формулы полностью раскрыть? Слушай, Судар, да, вот этом что ты есть. Сырный вкус остается, но при этом еще приобретает свой сладкий вкус. Кирилл, ты переезжаешь в Чехию. Да, уже, может сказать, переехал в том момент, когда вы смотрите это видео, так что... всем пока... Скажи, зачем? Куда? Как вообще переехать в Чехию? Может быть, многие мечтают об этом, о переезде. Ну, да, насчет переезда в Чехию, наверное, не так уж многие мечтают. Но я бы, кстати, рекомендовал ну, вам об этом задуматься, именно на Чехии. Угу. Почему я все-таки на ней остановился. В общем-то, я еду учиться. Я так понаблюдал, в общем, за нашей благосферой, да, и обратил внимание, что ребята, которые добиваются какой-то аудитории, большого количества подписчиков, они начинают стагнировать. И развитие в целом прекращается...